Люди заслуживают большего. Потому что порой правда недостаточно хороша. Он был рыцарем свергающих Доспеха. Порой люди заслуживают того, чтобы их вера вознаграждалась. Начнется начнем Эй, доброго времени друзья, а также с новым 2020 годом и Рождеством. С вами, как всегда, Арталаски и это седьмой выпуск по созданию игры за 500 долларов. Uh, точнее уже не за 500 я тут подумал а что если увеличить бюджет так чтобы все офигели и увеличил его в 10 раз думаю многие из вас догадываются что большую часть этой суммы съел костюм для мощный capture и как же он прекрасен это просто великолепный инструмент как для геймдева так и для фильммейкинга хотите сделать уникальные и красивые анимации быстро легко Хотите записать целые кат или вообще снять собственный CGI-фильм, теперь это в разы проще и быстрее. А еще я теперь могу косплеить Звездные войны. На самом деле я действительно ощущаю себя героем какой-то компьютерной игры чем-то даже напоминает Крайзис, у меня костюм в облипку и провода по всему телу, датчики и даже свой собственный кабель для подключения. Так что теперь игра обзаведется кучей классных неинтересных сцен одну из которых я покажу чуть-чуть позже. А создавать эти катсцены прямо в игре мне очень сильно помогает Asset Dialog System от Pixel Crushers. Раньше я думал, что он просто добавляет возможность ведения диалогов в игру, и поначалу даже не стал оставлять его в этом проекте. И этот Asset, помимо крайне удобного интуитивного редактора диалогов, имеет мощный функционал для создания секвенций. Работа с камерами, анимациями, игровой логикой и аудиозаписями. Здесь есть встроенные возможности для локализации и та же система квестов и сохранений. У меня просто ощущение, что я купил какой-то новый движок, кроме Unity. Это очень круто многим стало интересно почему я вдруг решил шутер от первого лица сделать шутером от третьего лица и не испортит ли это геймплей насчет геймплея можете вообще не переживать не испортит скорее даже наоборот Теперь мы можем взаимодействовать с укрытиями и проходить игру по стелсу, что лично для меня очень важно. К тому же управлять транспортом удобнее от третьего лица, ведь далеко не все игроки любители автосимов, ах я не говорил, да здесь все таки будет транспорт, но не в пользу свободного мира, а в пользу разнообразия геймплея в некоторых миссиях. Единственным поводом против были неигровые моменты, когда нам нужно было бы искать предметы в комнате и взаимодействовать с различными терминалами, но эту проблему теперь легко можно решить с помощью системы диалогов и приближениями камеры, ну а также катсцен. Получится даже эффектнее и профессиональнее. Сомните тот же ведьмак. Он от третьего лица, но за счет катсцены и диалогов выглядит гораздо более многогранным и интересным. А теперь давайте расскажем вам про новый бомбовский курс по геймдизайну от школы XYZ, на который приглашены Денис Куандыков, дизайнер уровней Void Interactive, Елена Кондрашина, работала в Vicepeak Lodge на Admore 2. Илья Иванов, Environment Artist City Project Red, принимает участие в разработке Cyberpunk 2077. Сергей Морозов, Mapmaker, сообщества CS GO. Курс посвящен именно геймдизайну. Ты сделаешь свою большую локацию, сам сможешь в него поиграть, сам сразишься с противниками, которых ты настроишь. А главное, получишь фидбэки от практикующих дизайнеров уровней. Главное запомни, левел дизайн происходит не в программах в твоей голове курс стартует 15 апреля 2020 года но уже сейчас ты можешь присоединиться до 31 января на курс действует скидка 30 процентов а по промокоду Арталаски еще 10 процентов скидки начни свой путь разработки функционального и эмоционального геймплея присоединяйся к курсу по левел дизайну Ах да, я тут решил немного повеселиться и добавил в игру себя, но не в качестве главного героя, а в качестве NPC, который будет помогать игроку на протяжении всей игры и по сути даже является его хорошим знакомым. А вот личность главного героя пока не установлена. У меня есть несколько интересных людей на эту роль, но я еще пробую разные варианты, а пока что все диалоги по сути озвучиваю самостоятельно, ну чтобы хоть как-то структура уже выстраивалась. Она уже здесь. Я чую. Нет, нет. Я ей не позволю. Хватит. Эй, все в порядке? Нет, не подходи. Тихо-тихо. Убери пушку. Вы не заберете меня. Нет. Вам мало? Мало Олега, да? Олега, ты знаешь что-то? Я ищу его. Ты не найдешь его. Никто не найдет. Что с ним? Он еще жив? Нет. Нет. Нет. Его поглотила тьма. Она здесь. Рядом. Я вижу ее. Этот голос. Они зовут меня. Нет. Хватит. Звучите. Я, я больше не могу. Ты уж мать. Надо валить. Кстати, добавить себя в игру можно с помощью всего лишь одного селфи, и Аси Таватор конечно же, и кстати от отечественного разработчика. Я был сильно поражен, когда попробовал, но сразу скажу, что использовать только его в создании модели для игры не получится, а в ААА Палплайн вполне возможно. Дело в том, что Asset не создает карту нормали, либо я просто что-то сделал не так, но ее можно сделать самому в сторонних программах и даже через онлайн сайт, но опять же это будет не совсем то, ну и конечно не лишним будет подредактировать текстуру. Но опять же, для более простых графических стилей этот Asset подойдет просто идеально, портретное сходство есть и очень хорошее, модель делается за секунды и здесь даже есть стройный захват лица по поверхности, а фото можно сделать прямо со смартфона, стоя у окна. В прошлом выпуске я рассказывал про свой принцип создания уровня для этой игры, точнее это пайплайн которого я придерживаюсь, однако в прошлом видео я совсем не показал ничего про триггеры, которые являются важной частью геймплея, как я и говорил большая часть игры сейчас находится в состоянии драфта, кубические уровни, аниматики в катсценах, все это сейчас создает костяк будущей игры. И чтобы не было совсем уж скучно, к следующему выпуску я постараюсь закончить этот уровень со всеми кат и моделями, чтобы вы уже более четко представляли визуальную и геймплейную часть будущей игры. Также совсем скоро я соберу все используемые асеты в одну статью и выложу либо себе на сайт, либо в ВК. А еще заходите в наш дискорд игроделов. Там обычно довольно весело, можно показать свою игру, найти людей в команду, просто пообщаться с единомышленниками. Ну а с вами как всегда был Артеласки, подписывайтесь, ставьте лайк и с новым вас 2020 годом. Пока!